Всем привет! И мы вот. купили заброшенную дачу, начинаются новые видео. Не успели закончить ремонт в квартире, а уже начинаем наводить порядки Новый на даче, да, ты нам лоб обрезаешь. Ну, я по-другому не могу, рука на максимум быть. В общем, ждите, сейчас мы вас проведем по нашей офигенной даче. Да, поехали. Вот так вот выглядит участок, туда забор, туда, до соседнего забора. И чуть-чуть видно крышу дома, которая есть на участке. Сейчас проберемся через эту калитку и покажем дальше. Так, друзья, первое препятствие. Вот такой вот болт. Сейчас будем его спиривать. Я уже начал. Самая дешевая ножовка из Лерой Мерден. Посмотрим, хватит ли нам ее пропилить одно звено на цепи. Если хватит. Включимся и покажем, что будем делать дальше. Вот, посмотрите, что нас ждет дальше. И покажи вокруг. Просто покажу вот это вот. Это не наша машина. Обращайте внимание соседи соседей. Да, наш вон стоит. Но вид на поле шикарный. Первое сокровище. Хочу да, рассказать ужастик про эту, этот участок, который поведали нам соседи. Это то, что хозяин здесь сошел с ума и по всему участку понаставил капканы. Мы вроде так смотрим, земля чистая, ничего вроде как не спрятано. Но вот я сейчас вытащу проволоку какую-то. Это и... похоже на самодельный аккумулятор. Мне кажется, внутри какие-то пластины, либо бочонок какой-то. Ну, не знаю, в общем, что это? Тяжелый? Ну, какой приличный, да? ну, ну, если ты говоришь то, что прилично, то все 10, наверное. <смех> что я уже точно не подниму. Вот, и, конечно же, за с 2006 дома, дом законсервирован, да? 2007 дома, да. Года. 2007 -го, да, года с 2006-2007 -го, -го, примерно до да, года. Вы сейчас поймете, Это... о чем мы говорим, Что за консервация? Да, сейчас только доберемся да. до Вон дома, туда. который вот там да, находится Я совсем не себя. видно, правда? Здравствуйте. Здрасте. Ну что, прошел час работы и уже нарисовывается небольшая полянка. Вот тут сейчас очистим, будем ветки складывать и с этой стороны закидываю забор, потому что здесь еще раз калитка и там в конце еще одна калитка. Хотим здесь вот так все закидать, потому что так нужно. Потому что там очень много разного металла. А мы хотим это все дело сохранить, а иначе здесь все растают. два часа работы и мы уже расчистили довольно таки много здесь кучу складываем повсюду не до пеньки и идем дальше сделали нормальную хотя бы тропинку теперь проходить вот можно и почти добрались до дома Ну что, добрались мы до дома? Да. С последнего раза здесь много что заросло. Ванная лежит. У нас есть там скважина старая. Это бак огромный. Пойдемте к самому дому погреб вот и дом его законсервировали в 2006 году как нам сказали там есть второй этаж естественно вся вот эта ржавчина потекла Здесь вот какие-то виноградники, по всей видимости, были. болгарку еще не изобрели. Ты хочешь дом вскрыть? Ну да, попробовать. Он же заладил дверь. Посмотрим. Здорово. Ой, спасибо. раз когда мы подъезжали саша где-то здесь поднял проволоку как он подумал чтобы закрыть замки но оказалось это было мети вот ну в общем не хочу рассказывать все секреты расскажу потом все остальное другое не все сразу мы, наверное, не говорили. Здесь 12 соток. Здесь э, яблоня, там груша. Ну, в принципе, все. Все остальное нужно заново сажать, потому что, вот, например, этот виноград он повсюду, то он везде высох. Тяжко? Машина закрыла? Нет. А у меня есть ключи. Начала я здесь все расчищать. Колючие проволоки, стропинки убирать. Вот. Меня зовут Санёк. Сказал, бери камеру. Первый замок снят, да, и только один. Мне страхово, но я еще уже кое что вижу. Это мы точно оставляем на следующий. <свес> Замок. Вот Сань, а почему я? она на веревке? В, в прямом. Ну, Привязан была нибудь лестнице, просто висела. И в ночь закрывались ею, как запором. в ну, типа пингале такой ночной был, вот такой. проводили секретные плавы. Да. Все, ребят, интересно, Нам капец как интересно. На это будет но только в следующем. следующей, серии, либо да. через одну. На эту серию мне кажется материалы мы сняли и так уже. Ого, ребят, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии. А и мы продолжаем? Продолжаем снимать для вас и для себя в первую очередь, конечно же. Да, но мы здесь еще будем с тобой часа 3-4. Я думаю, за три 4 часа мы еще с тобой ой, как много успеем сделать. Так что, да, всем пока, но нарезочка под музычку остается.